Элемент 5 платит за регистрацию. Друзья, очень важное видео. Досмотрите его до завершения, потому что сегодня вы услышите то, о чем даже не подозреваете. А пока авансом прямо сейчас поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на наш телеграм-канал, на наш YouTube-канал в описании и погнали. Итак, друзья, посмотрите сюда. Прежде чем... Это видео записать, я сам все внимательно проверил, работает это или не работает. Что здесь важное, Друзья, напомню о том, что если вы проходите регистрацию по ссылке, по официальной, то есть эта официальная ссылка сейчас находится под этим видео в описании, регистрируемся только по ней, и вот что происходит. Если вы регистрируетесь по ссылке, которая находится в описании под этим видео, вот прямо здесь, ребят, в описании под этим видео, то вам просто за регистрацию приходит 20 долларов. Да, смотрите, вот число сегодняшнее 20 долларов и уже капает вот выплата. Если так разобраться, вот 17 число и ровно через неделю, да, уже капнет, получается, процент. От 20 долларов. И так будет капать на протяжении 52 недель. Постоянно будет капать. Те, кто поумнее, те смогут этот депозит еще и, как говорится, увеличить, расширить. Об этом тоже мы в видео расскажем. Итак, друзья, что здесь нужно сделать для того, чтобы получить 20 долларов? Никаких вложений, без вложений, ничего. Просто самая обычная регистрация. Более того, я вам скажу по секрету регистрироваться вы можете покаять возможность и 10 и 20 и 30 раз и 40 я вам скажу по секрету я сам зарегистрировался вот по той ссылке что в описании раз наверно 7 так это только вот сейчас за полчаса и на каждом кабинете у меня появилась вот это вот а следующая графа это выплата ребята через неделю я уже получу выплату вот в чем суть понимаете о чем я говорю Итак, те кто любит зарабатывать без вложений делаем следующую процедуру мы сейчас спускаемся в описании под это видео которое смотрим здесь здесь же сразу напротив названия, где написано подписаться нажимаем подписаться далее нажимаем на колокольчик и меняем на тот что нарисовано все вот так вот вы делаете так же само далее напротив вот этих просмотров есть стрелочка еще нажимаем на нее вот сюда, вот еще открывается вот такое меню. И здесь, в самом верхнем меню, вот есть ссылка для регистрации. Вот официальная ссылка для регистрации. Всегда регистрируемся по ней. Итак, нажимаем на нее. Бах! Итак, заходим на такое меню. Здесь вписываем свое имя на английском желательном языке. Ну, почта имею в виду. Далее вписываем пароль или имя, фамилию свою. Здесь вписали, да? И вписываем свой, свой пароль так, чтобы вот эти все галочки сопали зеленым. Далее, друзья, ставим галочку «Я соглашаюсь». Переходим на тот email, который мы вводили, самая первая графа. И нам приходит туда пароль. Вводим его нажимаем «Войти». Заходим в свой кабинет. И первым делом сразу переходим в раздел «Покупки». В этом разделе, в своем кабинете, вы уже увидите, у вас отображается сегодняшнее число, когда вы делали регистрацию кабинета. И сразу 20 долларов. То есть поздравляю вам, вы получили 20 долларов от элемент 5. Друзья, если вы не поняли, как сделать регистрацию. Ссылка на регистрацию находится в описании. Там же находится инструкция, как быстро сделать регистрацию. Поэтому не тратим время. Элемент 5 дарит всем, кто сделает регистрацию по той ссылке, что в описании. Только по ней 20 долларов. Маленький секрет. Делаем регистрации столько, сколько сможем сделать то есть максимально на знакомых на родственников каждому только предупредить их о том что вы делаете регистрацию чтобы люди могли следить за новостями в элемент 5. зарабатывать и выводить деньги и все остальное не забудьте подписаться на наш youtube канал на наш телеграм канал в описании если у вас какие-то вопросы остались если что-то непонятно пишите Свои вопросы прямо сейчас в комментариях мы быстро все ответим. ну Короче, как говорится, заработок без вложений, максимально возможный. Самая простая регистрация, всего лишь за пару минут вы ее сделаете и 20 долларов заработаете. Чем больше регистраций, тем больше у вас возможностей. Чем больше знакомых вы подключите, тем больше вам будет уважение и респект от знакомых, от друзей. Поэтому каждому сообщите и переправьте им это видео. Все, надеюсь, это был полезен. Всем удачи, мирного неба над головой и огромных профитов и чеков заработка в Элементс 5. Пока-пока, все ссылки в описании под этим видео.